Меня зовут Бит Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня Полезные слова и фразы. В английском языке с этими словами приходится сталкиваться ежедневно. Итак, здесь he Здесь, here, там, там, там, там, там, направо, направо, куда, значит предлог to, to the right, to the right, to the right, там, to the left, to the left налево to the left вперед forward forward вперед forward назад back back назад back близко near near near близко near далеко far far far американцы могут говорить американцы далеко far far Продолжаем работать. Хорошо. Nice, nice. Плохо. Bad, bad, bad. Язычок к небу туда, к верхнему. Bad, bad. Плохо. Bad. Удобно. Удобно. Comfortable. Comfortable. Удобно. Comfortable. Ну, комфортабельно. Неудобно. Неудобно. То же самое слово, только добавляется un. Un come footable. Громко. Loudly. Громко. Loudly. Громкий loud. А громко. Loudly. Loudly. Тихо. Quietly. Quietly. Тихо. Quietly. А тихий? Quiet. Quiet. Тихий над над столом, например above above над above под столом, например under under под under на левой в руке, на левой стороне где? on the left on the left на правой стороне руке, ноге щеке on the right, где? on the right, на правой где? стороне on the right а если мы скажем направо, уже нигде а куда? там будет to the right налево, куда? to the left а здесь? на левой, где? on the left на правой. Где? On the right. И вот вопрос стоит. На правую. Вопрос какой? Куда? To the right. Ответ. Налево. Куда? To the left. Вот и все. To the left. Дорогие друзья, в этом зелененьком формате мы отработаем все цвета, которые больше всего встречаются это семь цветов красный red red, red. красный red белый white white white белый White, синий, blue, blue, синий, blue, желтый, желтый, yellow, yellow, желтый, yellow, черный, black. Black Черный Black Серый Gray Gray Может быть седой, тоже gray Серый Gray Зеленый Green Green Green Green, зеленый. Здесь, в этом формате, дорогие друзья, мы поработаем с такими определениями и терминами, как качество. Например, хороший. Good. Good. Плохой. Bad. Bad большой big big big может быть large large это если по территории по площади маленький little little small small это прилагательные все высокий high High. Высокий. High. Низкий. Low. Low. Низкий. Низкий. Low. Широкий. Широкий. White. White. Широкий. Широкая улица. White street, white street, white широкий, узкий, narrow, narrow, narrow crossing, узкий переход, узкая тропинка, narrow pass, узкая тропинка, narrow узкий Здесь тоже очень интересные слова, которые нам пригодятся. Легкий, light, light. Кстати, свет тоже light. Легкий, light. Тяжелый. Heavy. Heavy. На американских самолетах часто существует вот такая надпись. Heavy тяжелый бомбардировщик heavy холодный cold cold cold холодный горячий hot hot hot dog <голёвый> горячий hot красивый beautiful beautiful Красивый, beautiful. Может быть, pretty. Pretty. Pretty. Ну, раз красивый, beautiful или pretty, значит некрасивый. Ugly. Некрасивый. Ugly. Ugly перевозится часто как уродливый. Некрасивый. Ugly. Молодой. Young молодой young старый old старый old old старый здесь тоже интересные слова фразы и предложения итак дорогой товар good goods, товары, товары, goods дорогой, expensive дорогой, expensive если есть дорогой, значит есть дешевый Чип. Чип. дешевый Чип. дешевый дорогой, expensive, дешевый, Чип. я ничего не вижу достаточно сложное предложение в настоящем времени два отрицания ничего, я ничего и второе не вижу я ничего не вижу необходимо запомнить что в английском в английских предложениях только один раз может быть отрицание если ничего то дальше уже просто говорить вижу второй раз отрицать нельзя итак я ничего не вижу I nothing, see. I nothing see Я ничего буквально вижу Я никогда не говорил об этом Я никогда Одно отрицание Не говорил второе Нужно сделать одно Как будет? Я никогда А потом говорил об этом Не вот это Не, не говорится что его не надо употреблять. Один раз только. Итак, я никогда. I never spoke about it. Говорил об этом. About. Об. It. Это. I never. Я никогда. Spoke. Говорил. Об. About. It. Это. Я никогда не говорил об этом. Предложение в прошедшем времени. Не говорил об этом. Значит, соответственно, глагол speak Говорить, общаться, говорить по-английски Это speak В прошедшем времени будет spoke Spoke Глагол неправильный Speak Spoke Spoked Третья форма глагола нам вторая в прошедшем времени Я никогда говорил об этом I never spoke about it Смотри на картинку. Look at the picture. Смотреть на. Переводится как look at. Look at. Смотреть на. Если искать, look for, look for. А здесь смотреть. Look at. Смотри на картинку. Запомнить надо. Look at. Это смотреть на. Перевести с русского на английский. Translate from Russian, перевести, translate, translate, перевести с от из с русского into на английский. Translate from Russian into English. Он задает умные вопросы. Кто задает? Он. Предложение какое? Время. Настоящее. Он, значит, задает основной глагол. Он, она, оно. В настоящем времени в утверждении в единственном числе, что надо? Добавлять s. Спрашивать, задавать, просить. Это ask. Итак, он задает. He с S. Добавляем обязательно. Clever. Умные. Умные. Questions. Вопросы. He asks clever questions. Он задает умные вопросы. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению. И как всегда, мы подытожим и повторим пройденный материал. Итак, дорогой. Expensive. Expensive. Дешевый. Cheap. Cheap. Здесь. he Here. Here, здесь, там, the, там, the, направо, куда? Значит, to the right. To the right. Налево. To the left. Вперед. Forward. Forward. Forward. Ударение на for. Вперед. Forward. Назад. Back. Back. Близ, близко. Не. Не. Можно нер. Далеко. Фа. Фа. Как американцы можно far. Хорошо. Good. Good или fine. Fine. Плохо. Bad. Bad. Удобно. Comfortable. Comfortable. Неудобно. Uncomfortable. Uncomfortable. Громко. Loudly. Loudly. Громко. А громкий. Loud. Тихо. Квайтли. Квайтли. Квайетли. Тихо. А тихий. Квайт. Квайт. Э, кратенько. Цвета. Черный. black, black синий blue blue белый white white желтый yellow yellow красный red red зеленый green green серый gray gray ну, можно и коричневый и brown brown темный dat, и светлый light, light. Или легкий, легкий это light тоже. Хороший good, плохой, плохой bad, маленький little, small, высокий high, низкий low, широкий white, холодный cold, горячий hot, красивый, beautiful или претий некрасивый ugly или уродливый молодой young старый old здесь here там the направо куда to the right налево куда to the left вперед forward назад back близко near далеко far Хорошо, good, fine, плохо, bad, удобно, comfortable, неудобно, uncomfortable, громко, loudly, тихо, quietly, повторили на несколько раз. Всем завершён. С вами был канал The English и я Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии